«Дани, у меня на тебя большие планы, но сначала принеси мне кое-что». «И что же мне нужно принести, Хуан?» — спросишь ты. «Скажу лишь одно. Не надо с этим говорить, есть его или пихать в штаны. Но, Хуан, спросишь ты, где мне это искать?» «Отправляйся к радиовышке, оттуда на север». Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Могу отметить на карте. Там моя связная все объяснит. И еще. Если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащил меня с дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спас мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже!